Итак, друзья, мы на выставке Сергея Феденко с Неярликино. Выставки о живописи и графике. Посмотрим, друзья, немножко пройдемся. Осенний карнавал, десятый год, друзья. Да, очень весело, очень красиво, комедианты, восьмой год. Это что-то у нас религиозное, друзья. Сон отрока. Наверное, сегодня пока закончим, друзья, потом продолжим. Музыка дождя. Очень даже, очень даже картины. По душе, что называется. Пока закончим, потом продолжим.